Несу домой в руках своих детей. На них не обижаться мне, не злиться. И не придумать ближе и родней, И так к лицу мне это материнство. У них нет ни фамилий, ни имен. Я их не называю, не умею. И каждый будто мыслью окрылен, Но и в себе смущенно не уверен. Внашиваю их ни год, ни два Бывает целый день, бывает целый месяц. И вся их жизнь от слов едва-едва До душ людских, до ключиков и лестниц. Как на огонь стремятся на закат, И там, в тиши, в союзе превосходства Осень мглы родного языка. Мне хочется за них с собой бороться. Мне не учить их слезы не ронять, Разве что в моменты сотворения Я в мир несу, как радостная мать На языке своей стихотворения.